Друзья, сегодня мы разберем очень популярную народную песню Нессы Галя Воду, спонсор сегодняшнего видео Валерий, который передает всем балачникам большущий привет из города Ростова-на-Дону, а я в свою очередь передаю Валерию привет из Краснодара, благо привет улететь не очень далеко. Ну поехали, целиком сыграем. Я сделал три куплета. Оригинальную тональность не знаю, поэтому сделал си минор. Какая может быть у народной песни оригинальная тональность? Да, тональность, которая удобная. Вот я сделал удобной тональности си минор. Поехали рассказываю теперь как ее играть. Первый куплет я сделал на вибрато. Второй сделал на бряцание, третий тоже на бряцание. Второй куплет у нас интервалами, а третий аккордами полными. Первый куплет своего рода вступление такое получилось, длинное. Сначала думал начать с припева, но все-таки решил целиком куплет сделать. Итак, си, ре ре ре, фа диэс, септ, ми, ля диэс, до дис и си, си минор. Нарпеджата, На си, Подвибрировали. взяли. То есть сначала большим пальцем проводим и переходим в режим э, вибрато. В позиции вибрато довибрировали аккорд. Такую небольшую связочку придумал: до де, си, ля, до ми, соль и фаре. Значит, до силя можно сыграть с рывами. Или до, си, ля, до, ми, соль. Терциями. Значит, фа, диез, ля, ля, ля, соль, фа. И опять связка через ля, септ. Ми, соль, ля, ля до, ми, соль, фа, ля, ля, ля, соль, ля, соль, фа, ми, си, фа фа, фа ми, си. это связка. Да, так. И. Так, второй струны. Значит, всю терцию играем. Ре, фа фа фа ми. Ре до, си, фа, ре ре, ре, ре, до си. Либо ля, си. То есть. Связка. Ре, фа, фа, фа. Можно ля, нес. Ре, ря, опять. Р или так большим пальцем или мне больше нравится так играть первый, большой первый четвертый можно так взять можно большой третий вообще то есть э, при переходе с ре мажора там идет ре мажорная гармония параллельный мажор отклонение про, обратно в, в, в си минор поэтому иля подходит для диез и до диез и пошла мелодия узнаваемая да проигрыш он же обычно вступление в, в, в репертуаре многих коллективов. Так. Обязательно доминанту в конце играем, да? Си, до, ре, ре, ми, Так, четыре раза. Ре, до, си, до, си, ля, диэс, си, доминанта ставим, а вторые струны, Фадес. си, ля, Фадес. и можно не открытую оставить, си, опять Фадес диэс, ми, ля, диэс. вот, по, по ударам, по обрятанию. А акцентируем в долю, которая называется и. То есть сильно играем на и. Та -та -та -та -там -пам то есть нужно попробовать в медленном темпе играть именно раз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну, если упрощенно говорить, то 4, 16. Вот каждая 4, 4, 16 это в такте, да? Две четверти всего 8, 16. Так вот каждая третья, 16 у нас выделяется. Или каждая вторая, 8. Очень понятно объяснил, но тем не менее. То есть на И нужно акценты делать. Раз, два, раз и, два, и, раз, и, два, и. Медленно со мной поиграйте. То есть нужно заставить правую руку играть, уметь играть не на раз, и, два, и, а на раз, и, два, и. Но при этом играть 4-16. И вот оно и получается. Здесь, естественно, поскольку доминанта стоит на второй доле, поэтому ее нужно сакцентировать. И пошла вторая часть. Чего проигрыш То есть мало того, что нужно на и играть второй правой рукой, то еще левой нужно текст играть правильно, да? Значит, ноты второй части. Ре ми фа фа соль ля, соль фа ми. Итак. Три раза. Фа, ми, ре, ми, ре, до, си. Ну или, или си, или наверх. Как хотите. И в конце си минор поставить, да? Ре, фа, дис, си. Вторые струны, тоже терциями. Да? Си, до, ре. Си, до, дис, ре, естественно. Ми, ля, ди, ре ми ля диэс. си ля диэс, фа, диэс. перед куплетом тоже обязательно доминанту нужно поставить она выглядит либо так, если вы наверху то она выглядит, можно просто ми ля диэс, либо до диез ми ля диэс. хотя и так можно ну. значит не се а наконец-то мы добрались до, до основной темы, ну правда во втором куплете да? си ре, ре. Я делал обыгрывание вот этой ступени. Соль, ля, соль, фа, ми, си. фа, фа, фа, ми, фа, ми, си, Для да? Фа, ля, ля, ля, соль, ля, соль, фа, фа, фа, ми, фа, фа, фа, ми, фа, ми, си. допустим, наверх, да? И, и ля диез перед следующим куплетом. Вторые струны здесь не очень сложные. Фа диэс. Ля, диэс. Можно вообще вот так сделать соль. Да? Дальше. Э, Реф, ре, фа, фа-фа, ми, ре. Да, я сыграл. Вводный тон. Фадис. Э, Додис. Фа-фа. М. Лядис, да? Фа, рэ, ре, ре, ре, до си, фа. Опять. Асепт. Опять ре фа, фа-фа, ми. Можно лядис. Опять лядис. Ну, проще, конечно, терциями. Да, терциями проще, поэтому можете играть терциями. Ничего в этом страшного нет, поскольку и до, диез, и ля, диез входят в аккорд фа, диез, септ. Фа, диез, ля, диез, до, диез, ми. То есть, кому как удобнее. Так просто тяготение больше слышно, для диез, чем терции тоже красиво. И наконец, третий куплет полными аккордами. Я играл прием как в светит месяца. Ну, что-то похожее. Кстати, в другой вещи, которую разбирал недавно, да, ты же бы напидманула. Да? Там тоже я использовал этот прием. То есть мы начинаем обратным штрихом вверх. Тоже. Легко перепутать, еще и в одной тональности умудрился сделать си, ре, ре, ре, сон, си. Поэтому полными аккордами играем Си ре, фа дес, си ре, Ль, фа дес мажор. Ре фа дис, ля. До дис ми соль. Фа ля ре фа. Опять водный тон ля до ми ля до десь ми. Ре мажор, ми минор. Это у нас доминанта с проходящими, да. Ре фа до ми. Очень красиво звучит с ля диезом. Опять си, си минор, си ре фа ля до диез ми. Си -ля. И перешел на обычный уже режим. Набряться не полностью. Ре мажор. И здесь просто фадес-мажор, си-минор, доминант опять и проигрыш. Он здесь уже финальный получается. Да? Очень красиво звучит вот в подобных народных мелодиях довольно часто. Переход обратно на, минор, на параллельный минор после мажора. Очень красиво звучит, да? не приведу пример, но довольно часто встречается этот оборот, то есть параллельный мажор субдоминанта минорная и доминанта вот с секстой тут септимой, то есть проходящий такой очень на балаке прям классно звучит, мне очень нравятся такие обороты. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам в описании в нашу бесплатную папку, в инстаграм и так далее, и тому подобное. Вот, если нужны балалайки, ноты, сборники, подставки, пишите в э, личку, на почту, куда вам удобно. На этом пока все, до скорых встреч, пока!